Я даю фантазии волю Я беру тебя с собой Я так хочу омлет с икрой. Я буду сытый, буду твой, ой Я даю фантазии волю Я беру тебя с собой я буду сытый, буду твой, Я буду рад, не буду злой, ой! Я таю фантазии волю, Будет горе, горе строю. Будет праздник, День героя, Так хочу прийти домой, укрыть себя! Но голос твой, я так хочу, амбляс крой, ой.